привет меня зовут юлия мартынова я поздравляю тебя с доступом к этому закрытому видео потому что его получают только те кто задал вопрос одному из участников моего синдиката бизнес поддержка по продвижению в интернете вопрос относительно прорыва что это такое как присоединиться как это вообще все работает И объясните христореде что происходит а такие вопросы задают в связи с тем, что информации никакой в интернете практически нет. И это так задумано, потому что мы находимся на стадии предстарта компании, которую создает Артем Нестеренко. Я думаю, что вы уже знаете, кто это, знаете, что компания MBM который он основал, существует уже не один год и пользуется очень большой популярностью, независимо от того, продвигает ее кто-то или не продвигает, она сама себя двигает, ее двигает реклама, инструменты, которыми Артем и работает в интернете и обучает других людей, и так какой-то момент буквально вот в начале 2017 года артем решил что пора переупаковать ее в млм потому что вы знаете что он бывший сетевик а бывших не бывает и он возвращается в сетевой бизнес вместе со своим продуктом и основа продукта будет на чемпионате мира по эффективности потому что это программа которая была создана в 2015 году именно в нее я впервые попала в мбм и осталось тут навсегда потому что это действительно очень крутая программа которая прошла несколько тысяч человек и каждый просто фееричный отзыв, потому что она позволяет прокачать человека во всех сферах жизни. И именно на основе этой программы было создано, сейчас создается приложение, которое будет включать в себя возможность человека прокачать свои навыки бизнеса, навыки эффективного человека, навыки здорового образа жизни. Все что угодно, там все это будет планироваться, разрабатываться. Каждый может подстроить под себя, поставить цели, заявить о них, взаимодействовать внутри приложения с другими участниками, объединяться в в коалиции, участвовать во флешмобах. Внутри этого же приложения будет и сам бизнес-проект. Мы там будем видеть наши команды, наши результаты, наши реферальные ссылки, вознаграждения все. То есть все будет взаимосвязано в этом приложении. Это будет очень удобно, современно и оперативно в плане работы с ним, потому что ничто не распространяется так быстро, как инфопродукт но я думаю что вы немного уже с этим знакомы потому что и сам Артем об этом рассказывал в интернете об этом информация есть но чем же отличается прорыв от самого проекта вот об этом я и хотела рассказать потому что здесь есть два принципиально важных отличия итак есть определенный промежуток времени вот у нас идет время и есть если есть предстарт, то вы догадываетесь что есть и старт и вот эта точка x момент старта она Предверии а, разогревается пред стартом. И это и называется прорыв. Именно этот отрезок времени называется прорыв. Почему мы участвуем во всем этом до момента старого? Фактически у нас нет продукта, у нас нет презентации, у нас нет а, даже четкой информации. Вот то, что я вам рассказываю, это, в принципе, ключевая информация, которую нужно знать. Почему мы вписались в этот проект достаточно рано? Например, я с 15 февраля начала. Потому что мы знаем что это работает. Итак, я была уверена, что это работает. И за один месяц после старта, прям с 15 февраля по 15 марта, мне удалось заработать уже 6 тысяч долларов на предстарте. Вы представляете, что тогда будет в момент старта. и так чем отличается прорыв от самого старта? И почему нужно в нем участвовать? Почему мы так уверены в том, что это сработает и что это выгодно? Потому что, участвуя в прорыве, вы получаете на 150 тысяч обучение от артема нестеренко то есть те курсы которые у него были созданы создаются сейчас например как и Superstar, до 15 мая вы успеете в нее включиться вживую остальные курсы вы сможете посмотреть в записи но это не принципиально потому что курсы настолько крутые что а, в них можно включаться а, в тот момент когда нужна эта информация например вы запускаете свой тренинг вы смотрите интенсив по тренинг тренеров если вы запускаете свой какой-то проект а, вы смотрите высши лига интернет бизнес это все продукты, которые входят а, в этот пакет бонусов. Или, например, мышление миллионера. Его надо пройти максимально быстро, потому что мышление очень влияет на наши результаты. Итак, вы получаете все эти курсы в подарок. Особенно смм Superstar меня интересует. Я сама в него иду, потому что развиваться в социальных сетях можно бесконечно, и это бесконечно выгодно. Поэтому в СММ-суперстар идет вся бизнес-поддержка, прям всей толпой идем туда, потому что мы все получили эти бонусы. Итак, а, помимо того, что вы получаете, Получаете эти бонусы от Артема Нестеренко, вы еще получаете от меня курс Магнитмаркетинг. Это мой авторский курс, который позволил мне не имея воронок продаж, не, ну, имея ввиду в виду вовлечение в свою э, компанию, в свою команду, не имея толкового сайта, не имея опыта вообще никакого в пятнадцатом -го году, вот осенью я пришла к Артему. Просто абсолютно не понимаю, что такое интернет, прошла чемпионат мира по бизнесу. Потом купила вот это все и даже больше частями за деньги. Мне никто бонусы эти не давал. Потому что я покупала все вот прям вот только выходит, я сразу беру, только выходит, я сразу беру. И все это я изучала, но у меня не было полностью той системы, потому что, ну, воронки, вот всего этого я не создала. Но мне удалось создать нечто большее. Мне удалось создать. В свою систему вовлечения через социальные сети. То есть это система, которая позволяет абсолютному новичку начать зарабатывать в интернете, не имея очень большого количества вещей, которые требуют вложений, усилий, опыта, и постепенно их создавать. Когда у вас пошли деньги, пошел уже опыт работы в интернете, вам будет гораздо легче создавать свои а, системы вовлечения, совершенствовать их, гораздо выгоднее вы сможете вкладывать деньги в свое продвижение. И именно эту систему Систему я даю своим участникам синдиката бизнес-поддержки, которым вы становитесь, принимаю участие в прорыве. Даю абсолютно бесплатно. Причем, не просто записи, я вам даю адаптированную систему под этот запуск. Я вам даю систему, которая позволит вам, ну, на второй день буквально люди получают уже партнеров, если они а, активно работают и взаимодействуют, ну, 24 на 7, как говорит артем да, то буквально на второй день у них уже появляются партнеры, потому что социальные сети позволяют вам их привлечь очень быстро без вложений. И я вас этому научу конкретно под прорыв. Там не будет ни одной капельки лишней воды. Только задание только практика более того участвуя в предстарте вы проходите курс молодого бойца давайте так и назовем кмб то есть какой бы уровень у вас на данный момент не был высокий или низкий или вообще только пришли а вы попадаете в курс молодого бойца, в котором проходите вот этот магнит маркетинг, проходите брифинги вживые, вопрос-ответы, взаимодействуете со мной и с другими участниками команды и готовите себя и свои социальные сети к мощной работе через интернет. Потому что сейчас есть над чем работать, сейчас все так быстро меняется. Буквально 30 дней назад я узнала технику, которая кардинально изменила все даже в моих социальных сетях. Так что мы найдем на чем поработать, чтобы поднять вашу эффективность независимо от того, на каком вы уровне находитесь. И к моменту старта вы вообще просто не узнаете себя и свои социальные сети, и люди будут выстраиваться буквально перед вами, чтобы узнать подробности о том, что же произойдет, чтобы стать участником проекта, чтобы присоединиться к вашим квестам, к вашим играм. Ну, в общем, у нас очень большие планы, очень много работы, и мы все это будем разрабатывать вот в курсе молодого бойца, который вам предстоит пройти. И более того, работая с нами на предстарте, вы уже сейчас начнете использовать бота о котором пока знает вообще не совру вам. 70 человек вообще всего знает про этого бота. С самого первого дня, как только его запустили, я его уже и юзала потому что разработчики создали реально очень крутую штуку. Я с ними была, слава богу, знакома до этого. И как только они начали запускать вот нового бота, я о нем узнала и уже активно его использую. Буквально недавно начала тестировать уже на своей команде сама. Затестила и теперь команда начинает с этим работать и уже получает свои результаты. Я вас научу им пользоваться, сможете его приобрести после того, как настроите свои сети, пройдете курс молодого бойца и уже внедрять свою работу. Вы не представляете, какую конверсию вам даст вот эта программа. Итак, что значит все-таки вот это вот все, как это получить? Да? Есть вариант стать партнером компании MBM. То есть партнерской программы именно в том виде, в котором она существовала раньше. И здесь что это значит? Это значит, что вы получаете партнерские выплаты за продажу того же самого курса. То есть вы получаете с первой линии 20%, со второй линии 15%, с третьей тоже 15%, с четвертой получаете 5%, с пятой 5%, с шестой 3% из 7 2 процента то есть вы получаете помимо этого всего партнерскую программу на год и она как и раньше стоит 14 900 но только раньше вы не получали ничего кроме партнерской программы а теперь вы получаете огромное количество бонусов есть еще второй вариант это на год партнерская программа то есть стартует проект партнерка останется и будет существовать у вас в течение года но есть вариант другой есть вариант 3000 рублей на 30 дней вы не получаете вот эти курсы, но вы получаете все остальное, проходите со мной обучение, готовитесь к запуску и уже зарабатываете на процессе предстарта благодаря партнерской программе. Но все это только в течение 30 дней. истекает 30 дней, карета превращается в тыкву, сами понимаете. Либо продлить, либо доплатить до 14 900. То есть там уже по ситуации. Но вы можете сделать такой тест-драйв, это называется, на 3000 рублей. А что же отличает прорыв от самого проекта? Отличает то, что здесь уже будет MLM полноценный, с маркетинг-планом, который будет подразумевать бинар, что меня очень радует, потому что я 6 лет работала в бинаре, и это позволило мне создать пассив, пригласив только, страшно сказать, 30 человек в первую линию. Я пригласила только 30 человек в первую линию, и бинар позволил мне создать на этом пассив, потому что я знаю, как работать с командой, и я вас этому научу, и я буду работать с вашей командой, потому что обучение, которое я даю, дается на любую глубину, и это поможет вам тоже выйти на пассив, потому что бинар, это, это, это ничто не дает такой возможности, кроме как бинар. Но так как я работала на партнерской программе больше года, и я знаю прелести классики, классики потому что а, моментальные выплаты, моментальный результат, и это очень поддерживает. Но нет нет такого возможности по пассиву. Но в, э, компании, которая будет создаваться Артем уже вот-вот мы ждем информации о том, когда будет старт, это зависит от приложения, которое разрабатывает там оно очень сложное, очень многофункциональное, и над ним работает очень много программистов. Так вот, там будет бинар и классика, то есть это будет а, два в одном. Более того, там будет накопительная часть, которая позволит а, по прошествии какого-то времени и накопления определенного товара оборота получать особые призы от Артема, начиная там с Паркера, iPhone, макбука. MacBook. MacBook очень хочу, не могу я его купить, потому что, знаешь, что пользоваться не буду. А, меня устраивает Windows, но поюзать хочется, чтобы вот был MacBook. Ну ладно, это я злилась. В общем, это будет даже не два в одном, а три в одном. Давайте так и напишу три в одном со всеми этими системами и с бинаром и с классикой и с накоплением я работала и я знаю как это происходит и это дает очень хороший результат а, так вот с чем еще будет отличаться то что здесь уже будет помимо того что будет полноценный маркетинг план они ограничены семи уровнями здесь еще будет естественно продукт который будет они не, не просто приложение вот так вот, не просто приложение, а то, что находится внутри, те навыки, которые люди получат благодаря этому приложению, те знания, которые они получат благодаря обучению, которое находится в этом приложении. Все это будет также востребовано, так как и сама компания MBM до этого. Я э, на собственном опыте убедилась, что это расходится как горячие пирожки, даже когда я не вкладывала усилий. То есть один год я работала э, в своей сетевой компании, которая была моим первым проектом, и MBM уделяла просто время в интернете, просто играла, просто смотрела, просто рекомендовала другим людям. Мне удалось заработать миллион. Вот так вот просто. Миллион рублей, ну, к сожалению, или долларов пока не получилось, но это все в будущем, да, но миллион рублей мне получилось заработать играюще. А когда я начала активно заниматься, то в первые 30 дней это было уже шесть тысяч долларов. Поэтому я уверена в том, что этот продукт нужен людям. На собственном опыте, на себе убедилась, я сама купила все, что у него есть, вот все купила. И следующий момент, который будет в самом MLM-проекте, это тот факт, что вы становитесь, ну, знаете, то есть пакеты будут от 120 долларов до 5000 долларов. Это, естественно, пользовательские, между ними еще несколько промежутков, которые добавляют бонусов, бонусов, бонусов. И это максимальный. И в чем здесь самый большой плюс и интерес: в том, что от какой-то суммы точно вообще сейчас не могу сказать вскрывать все карты, да, потому что маркетинг план еще не обнародован. Но плюс в том, что на эту сумму точно и на несколько еще предыдущих до 5000 долларов будет предлагаться еще акции компании в виде криптовалюты, которые будут просто подарком. То есть помимо того, что вы получаете кучу-кучу возможностей в плане вознаграждения, обучения, которые входят в ваши пакеты, командной работы, функции, которые есть в этом приложении, вы еще получаете и возможность стать акционерам компании, то есть иметь пассивный доход, когда э, э, все это будет развиваться, ваш доход будет расти за счет того, что вам делается такой подарок. Я не знаю, в какого количества период времени будет раздаваться эти бонусы а в виде дополнения к вашему входу, но вот на данный момент точно будет. Об этом подробнее уже расскажем, когда будет релиз компании. И чем же все это отличается от предстарта? И от старта. Вернее, ну, какое принципиальное различие, когда вам присоединяться сейчас или когда будет старт? Потому что, во-первых, мы не знаем, когда будет старт точно. А, ну, к лету точно будет, но дата нам пока не говорят. Но нам, нам и так хватает работы, я вам могу сказать. В чем будет принципиальное отличие? Люди, которые присоединятся сейчас, они попадают в синдикат бизнес поддержка уже сейчас. Они уже получают мою поддержку, поддержку других лидеров команды в плане развития себя через интернет. Готовятся плотно очень к работе, осваивают все эти технологии. Уже создают костяк из людей, которые чувствуют, что это проект, который, который сможет очень серьезно изменить их жизнь, создает уже костяк такой команды. Так вот, нас за два месяца уже собралось 200 человек, хотя нигде не было никакой рекламы, никаких лендингов, никаких продаж, ничего не было. Мы создаем бренд, люди сами приходят, я вас этому научу, они будут писать вам, привет, чем ты занимаешься, так изменилась страница, расскажи, пожалуйста, слушаю, у тебя какой-то новый проект, возьми меня в команду, а как попасть к вам, а что такое бизнес-поддержка и как присоединиться, это все вам будут писать. Вы не верите, но поверьте, это будет именно так и вы становитесь частью вот этого всего уже сейчас и когда наступает старт вы просто кардинально отличаетесь от тех людей которые не были э, на этапе подготовки во-первых у вас есть огромная база знаний во-вторых у вас есть глубокое понимание того что происходит то есть здесь будут люди вот такого характера здесь будет бп звезды вот так вот скажем да здесь будут бп новички которых мы подготавливаем люди, которые например говорят я не готов сейчас с присоединиться я присоединюсь к моменту старта но все равно с вами куратор взаимодействует что-то подсказывает как-то прорабатывает с вами или вы заявите ему о том что слушай давай я начну хоть как-то готовиться чтобы не быть уж совсем чайником на момент старта да? Повзаимодействуйте обязательно со своим куратором и будут люди которые вообще ничего не понимают, что происходит сказали бежим они побежали да им с нуля надо будет разбираться что происходит как работает как вовлекать что такое маркетинг и более того, если они не в бизнес-поддержке, они вообще не узнают, что такое магнит-маркетинг. Но в общем у нас будет приоритет. А что значит приоритет на этапе старта, когда откроются рекламные кампании, когда везде будут кричать о том, что Артем Нестеренко, у которого база подписчиков 200 тысяч человек открыл свою сетевую кампанию. И все люди, которые у него обучались, которые его уважают, которые знают, ценят то, что, тот труд, который он делает, все эти люди станут интересоваться проектом. И от нас будет зависеть, попадут они к нам в команду или не попадут. Сможем мы до них донести информацию или не сможем? А мы сможем, потому что у нас есть очень большая база знаний. И мы соберем себе команду благодаря тому, что будем авангардом этой компании, будем авангардом вообще этой идеи продвижения личной эффективности. И более того, если вы принимаете решение участвовать сейчас, то к моменту старта у вас уже будет большая команда. Вот сюда. Потому что работает чемпионат мира по эффективности. По бизнесу. По эффективности уже был. Сейчас работает чемпионат мира по бизнесу. И людям, которые присоединяются сюда, мы рассказываем о том, как это использовать для расширения своей аудитории, для расширения своих возможностей, и это действительно очень круто. Это просто крайне круто. И более того, я могу сказать, что я приняла решение участвовать в проекте Артема, когда я была в Азии, в горах, отдыхаю, у меня все хорошо. И тут мне пишет Артем, что слушай, ты как уже присоединяешься к нам или что, вот посмотри видео. Вот. И я долго не думала, буквально вот просто мне надо было время, чтобы досмотреть видео до конца, и все. Потому что я знаю, что если авангардом компании будет эффективность, Которая прокачивалась в тысячах людях на протяжении вот того, как создался чемпионат мира по эффективности, я знаю, как это востребовано. Я знаю, что это подходит абсолютно каждому человеку, независимо от того, хочет он строить с нами бизнес, не хочет, есть у него бизнес, нету, сетевик, он или не линейник неважно. Все люди попадают к нам вот сюда в пользователи, потому что это реально востребованы реально люди этого хотят. И просто я вспоминаю, каким валом шли ко мне люди на чемпионат мира по эффективности. И каким валом они идут на чемпионат мира по бизнесу, я расскажу, как это сделать. И понимаю, что это та ниша, которая сегодня очень-очень востребована. Так вот, мы все это будем использовать, а эти люди начнут с нуля. Ну, повезет еще тем, кто плотно будет работать с куратором и сможет хоть как-то подготовиться. Но вообще, если вы готовы присоединиться сейчас, то это работа 24 на 7, это очень интересно, это мегатонны новой информации которая просто захватит вас с головой но какой здесь минус почему я так долго рассказываю об этом всем да потому что здесь минус вам надо инвестировать дополнительные 14 900 или 3000 рублей то есть вы должны понимать, что для участия в предстарте вам надо выбрать формат участия либо на 14900 годовая партнерка MBM с вот этими всеми плюсами, либо на 3030 30 дней участия в предстарте. Без вот этих бонусов. Это вам позволит войти в бизнес-поддержку сейчас, начать работать сейчас, начать зарабатывать сейчас и уже полноценно готовиться к старту. Если вас этот вариант не устраивает, то вы можете ждать той даты, когда откроется уже сама компания и мы начнем уже массированную работу в сетях, уже начнем создавать совершенно другие ролики, другой вообще, другая модель будет работать. Но мы к ней будем готовы. Мы сейчас ее как раз и разрабатываем, и мы живем этим всем мы полностью погружены в процесс потому что видим результаты которые приносят нам магнит маркетинг в сочетании с ботами в сочетании с идеей которая у нас оказалась в руках и мы оказались вовремя в нужном месте в нужное время в общем независимо от вашего решения мы все равно остаемся с вами на связи потому что социальные сети всех БПшников, как мы называем, играет просто разными красками, и мы все равно будем с вами встречаться на просторах интернета и взаимодействовать, потому что ну, это классно, когда в соцсетях все вот так вот на связи, на виду можно наблюдать друг за другом. Так что будем на связи. Ну или добро пожаловать в бизнес поддержке. И до встречи в наших закрытых чатах, на наших закрытых брифингах. И начнем уже плотную работу 24 на 7. Если кто-то готов, конечно. Mm. Но когда вы погрузитесь сюда, я думаю, что вы будете готовы. Потому что вы поймете, насколько это круто, интересно, важно и результативно. <музыка> до встречи в чатах или на просторах интернета. Пока!